Талибан победил. Вчера военизированным подразделением Талибов удалось войти в столицу Афганистана Кабул и даже занять президентский дворец. Сегодня представители движения Талибан заявили о том, что война в Афганистане закончена, их цели достигнуты. Страна свободна, а ее жители независимы от иностранной оккупации так заявили представители движения «Талибан». В то же время известно, что в самом Кабуле наблюдается паника. Часть людей пытается покинуть город, в том числе через аэродром, с которого вылетают американские самолеты. Ну а мы в этих условиях пытаемся связаться с кем-то из местных жителей в Кабуле, для того чтобы получить комментарий о том, что сейчас там происходит. Нам удалось связаться с жителем Кабула, с сотрудником Российского культурного центра, который находится сейчас там. Его зовут Маджид. Маджид, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас в Кабуле, какая обстановка? Ну, в Кабуле все нормально. Местами государства находится, местами а, Талиби. Но вчера была немножко... Для народа в панике, когда 10 часов народ узнал, что талибы входят в Кабуль, но они шли просто без всяких боя, без всяких выстрелов. Ну, мелкие стрельбы были, это возле банка, который люди в очередь стояли, свои деньги брали. Эта охрана стреляла. А так без выстрела зашли в Кабуль, а, о, прямо о, как в государственный дом, а, где президент раньше сидел. Вот туда они прошли и все, и вечером обивали до двух часов дня вечера. А, был город о, забитый машиной, о, Потому что не было дорога, куда ехать, э, потому что все народ паники были, не знали даже свой путь, куда ехать. Но до двух часа э, дня они добрались до своих домов. До сих пор народ сидит дома. Э, ну, машине. Сегодня машины ходят по городу, в некоторых местах, но редкие машины и государственных машинах. Э, Сейчас талибы стоят местами, и государственные машины отбирают от людей. И А так, по большому счету, все нормально, все хорошо. А какие настроения царят среди жителей Кабула? Чего вообще ждут жители Кабула? И как они встречают талибов? Ну, уже это вчера прошло, все, вы встретились все но люди все равно в панике ждут ну некоторых людей уже меньше в городе и возможно ваш вопрос полностью ответит но то что талиби объявляет там сейчас некоторых местах были бандиты или как сказать вот они и их взяли, вечера были некоторые нападения на домах людей, э, и машины кирали. И потом, по-моему, вечером государство попросило, чтобы талибы еще зашли в Кабул, чтобы они э, вот это, как сказать, беспокойство... Э, который народ чувствует безопасно, и вот это, чтобы они ответили. А какие-то репрессии талибы осуществляют по отношению к местным жителям? Нет, нет, пока ничего не объявили, все нормально, молчат. И они сказали, что да, женщины будут ходить на работу, и все могут ходить на работу, но пока не объявили команданский час вчера объявили в 8 часов вечером до, до утренней э, был командантский час И еще больше такого э, запретов еще э, не слышно чтобы они какие-то запреты по музыку сказали или по какие-то женщин сказали такого пока не слышно Сегодня поступала информация из Кабула о том, что часть местных жителей пытается в срочном порядке эвакуироваться, причем вместе с американскими транспортными самолетами, но это удается далеко не всем. Вы что-нибудь знаете об этом, о людях, которые пытаются сейчас покинуть Кабул? Ну, да, желающих таких людей очень много, потому что они беспокойны, они думают, что если что, там... Может у них э, опасность грозит, поэтому они хотят. Да, сегодня и вечера, и пол, э, вечера вообще закрыли, э, как его, аэропорт, и сейчас аэропорт за э, народ очень много зашел, там все позбили, и народ очень дико поступает, или как правильно сказать что они хотят выехать со страны и, и, и такие э, пожелания у много народов и, и ну потому что страна э, уже как э, их мнение, что уже тут им не нуждается, они покидают свою страну ну и, наконец, у меня вопрос лично к вам. А чувствуете ли вы себя в безопасности, опасаетесь ли вы за свою жизнь и собираетесь ли вы уезжать из Афганистана? Была бы возможность, конечно. Нет, я на возможность не вижу. Спасибо большое. С вами был телеканал форума «Свободная Россия». А на связи у нас местный житель в Кабуле Маджид. Человек, который находится сейчас там. Спасибо большое. Маджи, всего доброго.